Просто мы их, мы их обожаем и я объявляю народная артистка России Наталья Владимировна в Александр Александрович Петров, советский и российский актер театра народный артист России! Александр Петов, добрый вечер, с праздником, друзья! Кстати, они винили первый раз по нашим звездной дорожке на сегодняшний Давайте поприветствуем и поблагодарим за любовь к нашему городу. Великолепный Восток самый яркий, Собразный город на Дальнем Востоке, а для жителей Азиатских стран ближайших представителей европейской культуры и образа жизни. Но... Конечно же, мы всегда, особенно, встречаем наших юристов. Здесь, в Северной Горожке, заслуженная артистка России, Марина Александровна Яковлева. приветствую, как я и российскую артистку Тианда заслуженная артистка России, Людмила. Встречаем режиссера Фима и Бурба Мега и режиссера Исмаила Фасбета. Добрый вечер.